Ну, а мы продолжаем реальный отзыв. Меня зовут Елена Цыганок, и у меня в студии сегодня Алина Волощук, наш менеджер, а также мама. мама. Арина, здравствуй. Еще да, раз сейчас да, в декрете, и поделилась в первом блоке с нами о том, что, скажем, нужно взять с собой на отдых с маленьким ребенком. Алина путешествовала с дочкой, когда было всего 9 месяцев. Да. Вот. И дальше мы поговорим о отеле, в котором вы отдыхали. То есть это да. была Турция, это был Белек, отель, клаб, мега, сарай. Да. Эм, скажем, в первой части мы поговорим о том, что-таки ехали с ребенком. Мне кажется, в первую очередь родители думают о том, чтобы все было хорошо для ребенка. Потому да, для наших зрителей первая часть будет для деток, что есть в отеле, вторая для их родителей. За да, что же там делать родителям, вот. Но э, на самом деле, то есть если мы говорим о отеле, то есть он на самом берегу моря, это песчаный вход в да. море, то есть из э, детских, э, скажем, да, это детская кровать есть в отеле, детская площадка, детский бассейн, детские стульчики в ресторане, мини-клуб, детские горшки. Да, пользовались. ну, мне кажется, самый первый вопрос всех мам, когда, особенно с такими маленькими путешествиями, возможно, кто прикорм уже вводит, то да, что же по питанию, вот как вы выбирали по отелю то есть и что вообще вас в принципе ждало именно в этом отеле по uh -huh. питанию ну э, по поводу выбора отеля понятно что как бы я отели знаю я выбирала для <с себя вот ну принципе какие туристам тоже там выбираешь потому что ты понимаешь вот что хочется самое лучшее. также выбирали конечно же для себя чтобы было для ребенка все по питанию проблем не было вообще а выбор был ну, просто шикарный, то есть есть всегда каш, то есть там как есть стол диетический для викторианцев, то есть, ну и понятно, что там уже основной стол, где есть выбор блюд ну начнем, с с такого что овощи всегда есть пропаренные, да, то есть какие-то приготовленные на пару. А дальше всегда есть каша, то есть я брала просто подходила, смотрела там, какую-то кашу, какие-то овощи, какую-то рыбу, то есть есть всегда пропаренные что-то отваренное. И то ну это кстати было не достаточно. обязательно на детском столе, то есть если отдельно детское нет, нет, нет. питание, но там отдельно, могут да. быть и, и всякие, ну скажем, не, э, да, не самые полезные <laughs> вещи, да. <laughs> да, вот но быть. Но сейчас мне кажется, что турки уже больше, э, ну как понимают наши запросы по yeah. детскому питанию. Там, это не только картошка фри. Да, там может быть и картошка фри, да, там какие-то yeah. гамбургеры, Ну и при этом что-то отварное или там на пару получается. Я скажу даже больше, что на детском столе, да, вот был отдельно детский ресторанчик, ну, не всегда было то, что мне, ну, подходило моему ребенку. Поэтому просто брала там Смотрела чашу там блендера. Есть. Да, mm -hmm. вот просто подходила с этой чашей, накладывала все, что мне нужно, взбивала. Пересыпала в тарелочку и кормила, то есть вообще не, никогда не задумываясь о том, что, что же мне дать сегодня, то есть было всегда все и было разнообразие, она просто отлично ела, поэтому ну, мы оставались довольны. Идет так постарше тоже, всегда есть выборы, причем там всякие уже йогурты, есть отдельный холодильник с йогуртами, соками молочными какими-то продуктами, тоже там с трубочкой. Ну, как бы мы их не пробовали, потому что ну, нам не актуально да, было. Да. И, кстати, тоже есть вот именно на детском столе молочка. То есть это какие-то кефиры, йогурты, то есть такое, что вот именно вот на вечер ребенку дать очень актуально. Ну, Поэтому... кстати, хочется отметить, что на самом деле не во всех отелях есть такое. Всех, есть, да, и даже в отелях 5 звезд, потому что отель Клаб Сарая относится к довольно-таки хорошим отелям да, 5 да, звезд. Конечно. Есть, да? Вот, потому мы говорим конкретно о питании в этом отеле да. вот действительно есть как бы скажем могут быть какие-то еще я знаю там выше категории и хиппи там да, и какие-то уже да да, питание, да но конечно. на самом деле вам это еще как бы и не нужно было вот потому это мы говорим о питании в отеле клад мега сарай хорошо ну что касательно пляжа э то есть, подожди, нет, кстати, не, кстати на пляже Давай по питанию все-таки разберем Потому что да. я знаю, иногда тоже бывает проблема Вы тогда, ты еще кормила, то есть смесь вы не добавляли а, Я кормила, смесь не добавляла Но мы уже, э, ну, грубо говоря, кушали только на ночь перед сном, Поэтому все остальное питание у нас уже было, ну, как бы а, Ну, не совсем взрослое Ну, угу. то есть у нас были каши молочные, каши безмолочные И, ну, то есть угу. питание как бы Ну, такое... я имела в виду, знаешь, потому что вот тоже Как получается, где смесь сделать, потому что в течение дня, то есть как ресторан, то есть да, ну, вот какие-то вот, перекусы. Ну, по, по запросу, например, всегда можно попросить там, кстати, чайник, по у нас в номере будет, просто им не пользуюсь, поэтому... По-моему, был, да. Uh -huh. вот, Но ну, в любом случае, всегда можно на ресепшене попросить, что нужно это, это, принесут без проблем. Вот, э, по поводу там, ну, вот горячей воды, которая нужна там, да, для смеси, это тоже всегда можно взять. Ну, там, там же баре, я вот ну, как бы видела, ну, что... Да, конечно. Там. И, кстати, по поводу сервиса, я заморочилась, я ходила со своей тарелочкой, ну детской, тарелочкой, ложечкой, я попросила помыть, потому что ну, мне далеко там было искать, где это все можно сделать. Я пошла к официанту, они просто брали на нас всю тарелку и мыли сами. Мне как-то было, конечно, не... сдала со своей ложечкой? Да, ложечкой ну, и тарелкой, детская, да? вилочка, все красивенькое, да, у меня только в этом все с пчелками. Вот я с этим все носилась, мне уже стало неудобно, я просто брали их тарелочки, уже не хотела их напрягать, если честно. А детский стульчик вот детские стульчики это вообще отдельная тема, их очень много. И, Но отель на самом деле, кстати, ориентирован на детский ориентирован отдых. Ориентирован на детский семейный отдых, угу. поэтому, ну, если там ребята приезжают без детей, без детей мне кажется, будет немножко скучно, то они поймут этого кайфа. Они, вот. возможно, перехотят Да, возможно, просто перехотят, поэтому ну, не забывайте, что это очень важно, ну, как бы, при да. При Да, конечно, при выборе отеля, что конкретно вы хотите. Вот. По поводу стульчиков. Стульчиков было очень много. И самое интересное, что э, они вот стоят отдельно э, с э, наборчиком для еды для ребенка, то есть там салфеточки всякие, э, вилочки, ложечки, там, ну, если нужно, да, и они опечатаны пленкой. то есть это говорит о том, что он еще, ну что он чистенький, уже обработан, это, кстати, да, да, и, да. ну, то есть ты понимаешь, Надо, кстати, что еще... Еще Да, кстати, там слюнячки салфетки, да, одноразовые, думаю. да. Вот. и ну, их всегда было много, и нужно было искать. То есть mm -hmm. это тоже большой плюс. Вот, мы им отлично пользовались, то есть, ну, малышка у нас там сидела, ну, конечно. А подожди, а ты еще кормила, но ты уже как бы не переживала, что кушать тебе уже, такой возраст, когда был поставлен? Я, в принципе, не заморачивалась, наверное, ну, то есть, как, я придерживаюсь основных рекомендаций, то есть, понятно, что это не употреблять алкоголь и питаться максимально, ну, как бы, правильной пищей, здоровой, да. Вот, поэтому я, в принципе, как бы особо там не переживала, что мне кушать, потому что я всегда найду. Хорошо, а по пляжу песочек был, да, купались? Да, по пляжу. Значит, пляж большой, пляж широкий, шезлонгов, зонтиков достаточно. То есть на пляже есть также детская зона такая, да, то есть это качельки, там, горки, ну, такая вот площадка детская. Вот. прямо на пляже. Прям на пляже, mm -hmm. да, то что удобно для родителей. Но как по мне, ну, вот как бы я, наверное, сделала, я бы разделила все-таки пляж на две части. Вот, ну, есть, да, такая вот, как бы сказать, тема в отелях, когда делают для взрослых, то есть, ну, 16+, плюс. и Но пляж... детский. Да, но там ведь тоже есть взрослые люди. Ну, как бы это, как, ну, это моя такая mm -hmm. мысль, можно сказать. То я бы так Ну, понятно, сделала. можно бабушки, дедушки, тут да, папа показывают. Ну, с мамой есть, например, взрослые mm -hmm. люди, которые mm -hmm. хотят просто полежать спокойно на пляже. Или, кстати, есть вот. даже в детских отелях, практикуют бассейны, например, да, только для взрослых. И, соответственно, там вот реально тишина то Вот здесь вот, есть, да, да, есть, да, вот есть, есть отель, mm -hmm. о, господи, бассейн только для взрослых. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что если сделали бассейн только для взрослых, наверное, было бы логично отделить какую-то часть пляжа. Mm -hmm. но потому что там на самом деле есть, например, ну, гости с Европы, да, которые приезжают без деток, вот, ну, достаточно Они Просто много. в агентстве не сказали, что туда не надо? Да, да, да, да, просто не сказали, не очень опытный, вот, поэтому, ну, вот, это лично мое, только что я бы сделала, а так, да, конечно, очень много всего для деток. Кстати, я видела, вы черепашку там нашли, да? кстати, по территории, территория очень ухоженная, я бы сравнила территорию, наверное, с Доминиканой, вот, ну, я была, могу сравнить, вот, то есть вот газончики такие посреженные, типа, пальмы красиво. Вот если на каких фотках, да, вот с красивого ракурса, я бы, наверное, подумала, что это в Доминикане. Домиканя. Вот, да, по территории гуляют черепашки, то есть там даже есть таблички, указано, что э, ну, там, аккуратно, чтобы на них не наступить. Ну, что, ну они же переходят там другу, кстати, я была действительно так, э, иду-иду опцом, друг черепаха, так, хоп, пошли аккуратненько, угу. все. Да, мы вот лежали около бассейна, малышка как раз проснулась и видела черепашку. А, классно, О, мне то да. такие эмоции запоминаю да, и там и, кстати, все детки, детки все надежали, видно, давай да. там. Ну, кстати, я вот обратила внимание, детки, вот многие там, им родители писали, что, ну, вот, нужно аккуратно там животное. То есть они просто на нее смотрели, не мучили, не носили. Вот mm -hmm. а просто посмотрели и все, да. Что еще, что еще? Пол хотела спросить, да. ну, вы, в принципе, маленькие были для какой-то анимации, для мини-клуба, но тем не менее. То есть тем немножко менее, участвовали, да, да, да, да, да то есть да, что-то да. ждет, ну, возможно, так постарше, но такие конечно, тоже маленький. Анимация есть. Анимация детская. Начинается где-то в 8-9 вечера. Вот. Это вечерняя, Это вечерняя, да. То есть, ну, то есть после ужина. И вот мы как-то сидели, я смотрю, что ребенок обратил внимание на музыку, которая вот где-то там э, звучит. Ну, я ее взяла, так ну, пришли, она начала танцевать. Ну, Класс. как умела, так у -у -у. и танцевала. У -у -у. Вот. И все. И мы потом, значит, танцуем, ну аля танцуем на вечернем диске, идем домой спать. У -у -у. Все. Ну, то есть ребенок устал. Тоже ну, у ну, программа. Там, там. У него там. своя программа. Там. Потом программа у родителей, когда ребенок засыпает. Поэтому... Да, да, ну, это есть. А помимо этого, еще работает тот же мини-клуб, который Конечно, в течение да. этого, Анимация да. достаточно, ну, как бы, я бы сказала, активна. То есть, ну, никто не тянет за руки, то есть mm -hmm. это все по желанию. Вот, есть анимация взрослая, то есть. Mm -hmm. у, ну, это у, мы у, сфинного, сейчас поговорим да. немножко позже. Ну, а для наших зрителей, возможно, кто-то уже отдыхал в этом отеле, как раз с детками, то есть, да, поделитесь вашими впечатлениями об этом отеле. Или, возможно, вы уже захотели в этот да. отель на отдых, тем более в Турции еще, скажем, такой бархатный сезон, самое-самое время когда уже не так жарко, а море прогрето, пишите ваши заявочки в комментариях. Ну а мы в следующем блоке поговорим о том же, когда детки засыпают, что делают, что делают родители в